Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Тёма и канал Техногон. Сегодня я пришел в гости к Владимиру Николаевичу Тиняеву. Владимир Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. И мы сегодня в очередной раз поговорим на тему электромагнитных излучений. А конкретно ответим на три главных вопроса. Что такое электромагнитное излучение или электромагнитный смог? Когда он появился? Существует он в природе вообще или это какая-то современная штука, которую придумали в интернете? Второе. Если он существует, то как он влияет на здоровье? И третье, есть от этого защита. Итак, подписывайтесь на наш канал, и мы начинаем. Владимир Николаевич, ну вот все-таки понятие электромагнитный смог или электромагнитное излучение, откуда оно пошло? Что, что это за вещь вообще такая в природе? На самом деле, оно существовало всегда, потому как электромагнитная волна исходит от звезд, от солнца, от планет, от земель и прочих небесных объектов. Включая и те же самые черные дыры. Вообще электромагнитная волна — это энергия, несущая на себе определенный вид информации, которая запускает определенные события в тех или иных системах. В данном случае, если мы рассматриваем Землю, то, как мы знаем, современная наука была <coughs> ну, где-то в XIX веке основана. И все, и Менделеев, и тот же Максвелл, и тот же Фарадей, и тот же Эрстет, который в 1819 году обнаружил явление электромагнитных волн. И далее уже Максвелл и Фарадей продолжили изучать это и обнаружили взаимодействие между электрическим полем и магнитным полем. То есть одно создает другое. И как бы вот эти взаимодействия начали изучать, и насколько они влияют на природу, на биологию, на живые организмы, на человека. Владимир а вот все-таки электромагнитный смог, это то же самое, что электромагнитное излучение, Но это современное это, такое, да? Ну это современное Держи. обозначение, термин, который вот в последние 20 лет был введен угу. в смысле того, что а, начали люди задумываться все-таки над тем, почему резкое увеличение количества излучателей, имея в виду а, радиочастотного диапазона, как базовые станции, роутеры, телефоны, телевизоры, смартфоны и прочие, прочие техники, естественным образом создали вот этот вот а, наполнили эфир электромагнитной энергии всего спектра, то есть спектр очень широкий. Угу. То есть получается по требу... настал момент когда потребовалось вводить нормирование. То есть люди начали осознавать, да. какие-то было, было уже понимание того, что это влияет. А кто вот был первым, кто начал о гигиене вообще заботиться? А, ну, гигиена, основоположник современного направления гигиенического, это конец 19 века, по-моему, 1897 год. Данилевский опубликовал угу. первую работу по влиянию электромагнитных волн угу. на организм человека. И далее, вот я стою в рабочей группе, по электромагнитной безопасности, которая была организована в 2017 году при Комитете по социальной политике Совет Федерации. И там входят все ведущие специалисты, mm -hmm. которые занимались и в Советском Союзе, да и ныне электромагнитной безопасностью, именно нормированием. Вот отсюда, кстати, вытекает сразу второй вопрос, который да, мы хотели обсудить. Сегодня вот сложилась яркая картина, что есть те, кто говорит, да, это вредно, и это нужно нормировать, и нужно определенные меры принимать, да, к тому, чтобы это не распространять, всю эту историю. А есть те, кто говорит, что это все чушь, ерунда, и сказки, конспирология и прочее. А в рабочую группу по электромагнитной безопасности входят ведущие специалисты mm -hmm. нашей страны, гигиенисты, медики, биофизики, mm -hmm. и вот ты можешь этот список да. сейчас зачитать. Ну вот, друзья, экспертная группа с ведущими учеными. Вот первый Олег Григорьев, например. Он... Да, это... Тот человек, который доктор биологических наук, представляющий нашу страну в Международном комитете по неонизирующим излучениям. Да, а также председатель Российского комитета по защите от неонизирующих излучений. Да. Туда входит Юрий Рахманин, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН. Василий Ионидий, ведущий эксперт неядерной физики МГУ. Валентина Никитина, заведующая НИЛ электромагнитной безопасности Санкт-Петербургского морского университета. Также Юрий Петрович Пальцев. Руководитель группы Института медицины труда и профессор, и доктор медицинских наук. Да, не слабые регалии. Там еще много людей, которые действительно из военно-морской академии Санкт-Петербурга. Затем из федерального центра имени Рисмана, кто mm -hmm. гигиеной занимается. Институт детей и подростков и так далее. И так далее. Это все ведущие специалисты, которые ныне остались, которые занимались нормированием, гигиены и в том числе защитой детей от э, физических факторов. Помимо этого, Владимир Николаевич, вот... Э... Вы постоянно говорите про Онищенко 2012 год. То есть да. были нормы у нас в стране. Онищенко выпустил методические указания по электромагнитному воздействию радиочастот на здоровье человека. Mm -hmm. Где приводит таблицу всех частот. Эта таблица еще была сделана в 1974 году Борисом Алексеевичем Мининым. Mm -hmm. Это учебник электромагнитная безопасность. И в, данном, в данной таблице приводятся все частоты, как они действуют на тот или иной угу. орган. Все действуют вредно. Владимир Николаевич, как за рубежом относятся к этой проблеме? Всемирная организация здравоохранения уже давно исследует вопрос. Конечно, они и туда, и сюда, ну, да, потому да. что на них давление оказывается очень серьезное. Но, тем не менее, они при, признали и отнесли к классу вредных. канцерогенных. Канцерогенных да? 2Б, по-моему, угу. так он называется. И... Кстати говоря, в Конгрессе США рассматривался БИИ-637, mm -hmm. где конгрессмены и а, доктора и вообще участники mm -hmm. вот этих слушаний, обращаясь к производителям, а вы исследовали вредность или безвредность ваших устройств? Нет. Mm -hmm. а, кстати сказать, мы при, прикрепим ссылочку, по, можно посмотреть это видео будет, и там выступает а, сенатор Патрик Колбек, это был 2018 год, когда вот эти слушания проходили, и он а, говорит о том, то, что был создан специальный орган, на, основ... ну, как бы на государственной основе, в которой входили, по сути, бывшие сотрудники телекоммуникационных корпораций. То есть это, как бы опять же, финансовый сектор создал государственный орган и начал лоббировать всю вот эту историю с 5G да. и так далее и тому подобное. При этом нарушая все нормативы, и о чем вот вы говорите про 2012 год у нас, то же самое, а они говорят в 2018 году о нарушении нормативов. Абсолютно точно. И это подтверждает доктор Шайнер в своем выступлении в Швейцарии, как раз говорит о корпорации о сговоре, о замалчивании, о преследовании тех ученых, которые говорят, что это вредно, вспоминаем доктора Карла, угу. который проводил исследования угу. по заданию тех же коммуникаций, угу. ну, телекоммуникационных компаний. В итоге, вот практически все ученые говорят, что это Плохо, вредно, нужно Хорошо. лоббировать. понятно. А кто тогда говорит, почему у нас в обществе люди к этому не относятся серьезно? хи-хи-ха-ха, mm -hmm. Шапочки из фольги. Давайте рассмотрим тех, кто лоббирует обратную сторону вопроса. Производители средств телекоммуникаций, те же американские в Калифорнии находящиеся ну, компании. Да. Раз. Поставщики оборудования, которыми, которым пользуются наши компании телекоммуникационные, которые, извините, вот тот же круглый Владимир Игоревич задавал вопрос с нашим компаниям на заседании mm -hmm. Совета Федерации вот, которую мы проводим в рабочей группе. А вы проводите вообще исследования? Вы же тратите 20 миллиардов рублей на рекламу своей продукции. И ни копейки на исследования гигиены Ну, и как, как в США, то аналогично. Аналогично. Ситуации. И все чиновники, стоящие в Министерстве цифрового развития, которые внедрили, внедряют э, Московскую электронную школу, все абсолютно по копирке говорят одно и то же. Как, впрочем, вот у тебя в ролике есть. Да? 30 там, 30 там, 30 там, 30 там. Вот все одинаково одно и говорят тоже. одно и то же. Yeah. Безосновательно, не понимая... Что вообще за процесс? Я да. хочу просто еще подчеркнуть, да. радиофизики, которые занимаются производством, внедрением, установкой, ремонтом, эксплуатацией, они не понимают и не знают, что такое гигиена. Они технари. Но они они взяли одну процесс. сторону вопроса, а там их ну, еще, извините, им целую. Им надо сделать, осуществить связь. С лучшей скоростью, с лучшим качеством. Согласен. Но, Но почему это должно вредить человеку? Мы с вами ехали в машине и смотрели некто Шадаев. Министр, да, цифровой, министр цифровой, вот это, да, цифрового, развития. цифрового концлагеря, если так <рошу> да, проще говорить. Департамент образования Москвы и департамент цифрового развития, они без ссылок просто внедрили, без основателя, не проверив, не изучив, не подтвердив безопасность. Говорят, все хорошо, угу. все у нас сертификат. Сертификаты не отражают безопасности. А вот когда вы, Владимир Николаевич, ходили, допустим, еще, еще кто, кто все-таки за то, что это безопасно и безвредно? Вот вы ходили на шоу 60 минут. Кто там был? Юрист, политолог с вами в дискуссию вступал. Да. То есть как могут такие люди вообще выносить здравую оценку? Ну они вообще не знают темы. Они не знают ни темы, ни проблемы, ничего не знают. То же самое, как блогеры, которые Конечно, выступают там. просто и... это пустой треп. В том числе и Скобеевой да. той же. Из чего я делаю вывод, что есть группа за, как мы говорили, группа против. За это реальные ученые, гигиенисты, да, Конечно, которые... которые разбираются в вопросе. А против это политики, экономисты транснациональные компании и блогеры. Ну, Дорогие друзья, подумайте, кому, кому бы вы хотели доверять. А мы всегда в ссылках даем материал к самостоятельному изучению, чтобы вы не просто нас слушали, а самостоятельно изучили сделали свои выводы на это. Белую книгу смотрите, вот по ссылочке посмотрите. Все актуальные данные приведены. Белая книга, в ней приведены все данные всех практически на сегодняшний день известных исследований, которые говорят о вредности на что вредно влияет, какие меры надо предпринять, чтобы выйти из этой ситуации. То есть концепция электромагнитной безопасности. И те меры, которые сегодня можно предпринять для того, чтобы защитить людей. То есть использовать средства защиты. Средства защиты, они сегодня на рынке есть, кроме наших? Да, конечно. Там большое, по-моему, число, да? Уже? А, как раз в «Белой книге» приводится более 60 устройств, которые позиционируются как средства защиты. Просто нужно четко знать, если производитель говорит, что это средство защиты, первое, оно не должно вредить организму. Угу. Первая заповедь. Всегда и везде. Об этом все академики говорят. Вторая, вторая ⁇ это эффективность. Но это уже на совести производителя. Он должен доказать и убедить, что это эффективно. Угу. Все, их много, но мы разделили их на четыре группы которые э, воздействуют на организм, не воздействуют и так далее. Вот четыре группы. Первая группа ⁇ это группа изделий, которые стимулируют организм. Это Мыши, хорошо или это не нужно? Э, но стимуляторы всегда есть. Они и в таблетках угу. есть и в электромагнитных вот воздействиях. Вопрос есть. как, да? Только да. вопрос, доза-эффект. Угу. Если, ребята, вы говорите, что у вас стимулятор, значит, идете в Министерство здравоохранения, получаете сертификат. Или свидетельство на медицинское изделие, потому что вы воздействуете на организм. Вторая группа изделий, там, процентов 10-15, это угнетатели. Те, которые угнетают иммунную систему и репродуктивную систему, например, действуют на почке. Mm -hmm. Тоже это, извините, действуйте, идите, получайте реку удостоверения. Mm -hmm. Третья группа, это те, которые энергетический кокон создают. но ну, Это вот для науки сегодня так как бы потусторонние угу. вещи, но это есть, которые а, закрывают человека полностью от всех воздействий, но ну, угу. человек открытый угу. системы он в своем, можно сказать, вот энергии начинает болеть, по сути дела, потому что он закрыт, его в саркопак положили, угу. дышать нечем. И четвертая группа, это те, которые воздействуют на сам поток, на саму среду обитания, то есть они воздействуют, изменяя состояние окружающей среды, устраняя причину, устраняя влияние тех же там роутеров, базовых станций, к которым относится в данном случае нейтроник, все mm -hmm. семейство, коллективные, индивидуальные. Есть еще некоторые, мы тоже видели их на протяжении 25 лет, и в Китае было хорошее изделие, и наши делали наши соотечественники, но они или дороги, или слишком трудно их воспроизвести именно в промышленном обороте, mm -hmm. а у нас это все решено. Поэтому mm -hmm. мы смело можем говорить, что целесообразно применять средства защиты. Вы имеете право их приобрести где угодно и какие угодно. Но мы считаем, что наши наиболее эффективные mm -hmm. и по цене доступные. Благодарю вас, Владимир Николаевич. Дорогие друзья, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, подписывайтесь на наш канал. С вами были Тёма и Владимир Павлович До новых встреч. До свидания.